Все бумажки она же панша. Мурашки похожи от этого корика вариант. Золотка. Не кричи, женщина. то за орду пишем в комменты за орду, за орду! ебач no! <laughs> Она типа превратилась. Кто за Орду? Пишите в комментариях. Большая, что большой. а а, -а, -а за Орду. Блин. <плодит> Давайте, жопу подняли. Сильвана. Ваншот, как и должно быть, да. Она уби, она уби. Она уби, она уби вообще. пол shit. Охренеть! Я возвращаюсь в Варкрафт под знамена войны, в центр бури смертельной брони, я возвращаюсь в Варкрафт, и пускай все горит, и пускай накушует.